Всем привет! Снова возвращаемся в эту прекраснейшую игру Barn Финджорс. Ну что, я на самом деле что-то вот одного не пойму. У меня денег столько же или их, по-моему, стало меньше? Ну, я же не сижу в игре 24 на 7 и не стал записывать сразу несколько роликов, а что-то вышел спокойненько просто и сейчас снова зашел. По-моему, у меня денег стало меньше. по у меня было 4 косаря, да ведь? Я просто не помню. Надо будет глянуть, посмотреть. Потому что если деньги убавились, это что-то как-то ненормально немножко и как-то некрасиво. Потому что, ну, я как бы собирал бабки, а потом ходить лутаться, это будет самое... Не самое приятное, что может происходить. Потому что если торги будут потом дальше, это будет... Конечно, не очень, если особенно, как я уже говорил, будет залетать за ту сумму, которую мне пишут. Потому что мне, если бы дядя Билли не дал бы 600 баксов, да, то я бы фигчу выиграл, грубо говоря. Так, у нас по почте, я уже читал, что дядя Билли еще торчит, этот мудачок, как говорится, 50 баксов. И нужно найти э, в тихом лесу местечко. Зачем я купил два бензина, если у меня уже один есть? Что-то я не понимаю, почему я не мог купить один бензин? Ну ладно. То есть, как-то непонятно. У меня это один бензин остается. И, судя по всему, чем я дальше буду ехать, тем больше будет бензина уходить. Но зачем было покупать так много? Ну ладно, это мы все посмотрим. Торгуйте с клиентов, чтобы выручить больше денег. Самое плохое почти 3000. И все очень печально, все очень печально. Так. Ага, это ночью. Красиво ночью будет, как я понимаю или страшно, может быть криповенько, а может быть не. Надо было вообще, кстати, описание почитать, что это за место. Так, Амбары близнецы. Квитуц. Так, хорошо, хорошо, что я купил фонарик. Эй, полегче, молец. Должен сказать, это тебе не хухры, мухры. Судя по всему, это что-то криповенько. Я уже вот этот выдох, этот, Ах, слышал, вы это же слышали, да? Вот этот вот звук, да, вот этот вот страшно значит где-то нас что-то будет пугать то есть как можно заметить игра уже бы заставила нас купить топор чтобы мы могли про, про прорыть себе так сказать путь но все-таки блин мне этот звук так напрягает это вообще нормально да это естественно так что еще что еще так ну что от нас требуется от нас требуется конечно же продавать подушки матрасы кровати все остальное все ломать и собирать и радоваться жизни Опа-опа, что там? А, это дырка Это просто дырка О, отверстие Но ничего Опаньки, опаньки Что-то у нас уже тут нашлось Прекрасно Мне игра на самом деле радует Пока что своим Ну, не сказать разнообразием А, по крайней мере, чем-то новым Тем, что это разноображивает что-то новое И это уже хорошо Я думаю Ну, мне игра нравится Поэтому, если нравится То что в нее не играть-то Да, как бы и нет так свечка фигечка Че я тут все забрал но ну, в принципе все здесь я закончу и прикиньте я так мало предметов опа нет ключей как это я не получил ничего с бревен так нет ключей. где-то здесь значит должны быть ключи правильно опа картина а как я ее не заметил фига нас фоном конечно сливается лишь даже не видно павел мудрый картина то так, значит, нам нужно найти ключи от этого здания. Где-то. Опа. Неожиданный был поворот. Ну, ладно. Немножко противненько, конечно, но что поделать. У всех бывают нужды. У всех, опа, вижу. У всех бывают какие-то степени нужды, которые нужны. Так, улучшение пола в коллекции. Как я понимаю, потом в будущем я смогу это все улучшать. О, агент. Чё здесь сильные аномальные зоны? Я уже, блядь, слышу, как тут разговаривает продать коврик. Прекрасно. Так, вроде никого нет. Так, еще какой-то предмет. Так, заберем Ткацкий станок. Ну, вообще, ДК-бокс очень похож на ткацкий станок. Очень похож. Поэтому, может быть, я его и перепутал. Так, что это у нас? Приставка. Хорошо. Хорошо. Почему она в клетке была, скажите мне Это нормально? Это вообще естественная тема, что она в клетке Да тих ты, хватит Опа, я что-то еще нашел Неожиданно Просто присел посмотреть, что есть внизу Калькулятор, книжечки, фотки, наверное, разработчиков О, смотрите, какая сидит еще Мистер Лис, прекрасно Она там так хорошо сидела, надо было ее использовать Кофемашинка, прекрасно Такие дорогие предметы здесь, нормально Постер, о, прикольный Прикольный постер, мне нравится <связать> Зачем ты ее сломал? Не надо было ее ломать Так, и что у нас тут? О, по ветки какие-то Или что? Нажмите, чтобы Взаимодействовать Ага Сюда нужен еще один предмет Это что, подняться наверх, что ли? А зачем мне наверх? Афиг знает, зачем мне наверх Пойдем пока что дальше о, бля, я его спугнул, да? Там инопланетянин был, вы видели? А мы все видели, мы все видели, мы все знаем. Все, они тут точно тусуют уже давным-давно. Вот этот агент-агент 100% работает на какой-нибудь там ЦРУ, ФИГРУ и так далее. Моншайн называется напиток, и когда мы его пьем, мы, нас так настолько сильно глючат, что мы пока в этих конвульсиях бьемся, нарис, рисуем новый плакат себе. Что происходит Ебать огромная курица Нихуя себе Что происходит Что это такое И сейчас у меня будет новый постер Правильно я пока там В состоянии эффекта Ну я же говорю, ну плакат Ну постер, постер, значит постер, правильно Постер. Так, как я понимаю, в лесу можно пробежаться О, вот это хорошо Тихо, тихо, тихо, только не разбейся Опа, что у нас тут Коробочка а вы думали, я к зданию Да, Так, нет, тут-то было. Я шел к коробочке. какое здание стоит. Так, здесь, опаньки, еще одно улучшение. Так, хорошо, улучшение стен в коллекции. Так, это агент-агент. Ты что тут делаешь? Живу. О, фонарь. Нифига себе. Забрать, конечно. Это место находится под защитой МБР. И что-то меня до сих пор не задержал. Так, здесь мы уже были. А где, а где я не был? Так, если идти сюда. Тут какая-то дымка. Она же, наверное, не просто так, она, наверное, что-нибудь прячет, нет? Нет? Нет, она ничего не прячет. Так, хорошо, где я еще не был? Налево, наверное, пойдем. Налево пойдешь. Смерть свою сыщешь. Там направо пойдешь. Богат будешь. А прямо пойдешь. Не знаю, что будет. Ну, что-то оно будет. Ну, кукушка-кукушка, мне жить осталось. Так, и здесь я был. Стоп! Олени и рога. А почему их продать нельзя? А я не понял. А почему их нельзя продать? А так неинтересно. Так, в шкафу я уже был. Тут я уже был. Так, стопы. А где тогда искать еще предметы? Туда, наверное, вряд ли можно упасть. Здесь, в принципе, ничего нет. Блин, так темно на самом деле. Еще этот фонарик так фигово светит, что прям, ну, не чувствуется даже вообще ничего. О, Опаньки, вы видите, то же самое, что вижу я. Туалеточка. А я ее сначала даже не слышал Да ладно, это паркур? Да это паркур Ну почти допрыгнул Ща, Я думал с первого раза, я такой, типа, за это можно поставить лайк, но нет А, на shift он здесь перелетает, все, я понял Хотя в прошлый раз вроде бы тоже шифтанул Да что ты, я на этот раз даже shift не нажимал Ты прикалываешься? Ты угораешь? Ты что так прыгаешь? То слаб, то быстро. Как так-то? Я запрыгнул, я думал, упаду. Я даже же ведь не останавливался. Ах! Да ладно, паркура точно не мое, я понял. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо. Отлично, дик к папочке. Прекрасно, туалеточка у нас. Я же упаду нормально, все. Жив, все орел. Так, мусор, фигусор. Так, где-то я что-то не нашел. Как минимум, я, получается, не нашел еще какую-то тему. Еще мне надо найти ключ. Так, сначала вернуться в начало. И понять, где я был, а где я не был. Так, в этом здании, судя по всему, я уже был, правильно? Или не был? Вот любят, любят люди подна поднасрать и испортить жизнь и все на свете. И сразу. Здесь я, походу, был. Здесь я был. Блин, а я думаю, это ты ничего, а это проход сюда. Так, я не понял, Чё-то я не въехал. Так, здесь мне нужны ключи. Наверху я был, правильно? Наверху я был, здесь по крайней мере. Здесь ключ. Как я тебя не увидел-то? Гараж ключ. Да как я? Я ж прям плотно подходил. Да как так-то? Капец. Так, поехали. Так, а вот и на это самая штука. Все, легко и просто. Все сразу нашлось, сразу же куча денег. Опа! Вот это шлем. Вот это прекрасно. Это мы продадим обязательно за дорого, я думаю. А там же, наверное, цена была написана, да? За сколько там за шлем? Зафигель. Часы. А почему часы продать нельзя? А так неинтересно. А так нельзя. Так, еще одна страничка комикса. Прекрасно. Так, что это у нас тут? А, это у нас двери открываются. Так, теперь нам нужно куда? Теперь нам нужно туда. Интересно, это пасхалка, это скрытая штука, или это все-таки так и надо использовать, блядь. Это что такое? <гас> лопату нужно, а у меня лопаты нет, прикиньте. Уже пора лопату покупать, а у меня ее нет. Жесть. Да все, все, беги. То есть тут еще и копать все на свете надо. Капец. Надо будет сюда потом вернуться. Так. Допустим. А, это на второй этаж. Подъем. Ну все, все, сюда мне пройти-то. Так, хорошо, отлично Еще, наверное, здесь... О, микроволновочка Блин, так она в идеальном состоянии ее же... Зачем ее продавать, если ее можно использовать? Ну, там, покушать, еще что-нибудь А, вот, да, все-таки так и так Я так почему-то и думал, что так оно и будет Как раз-таки вот он, самый, здравствуйте, коллекционный предмет Здесь, конечно, криповенько, но не страшненько Все, искомый предмет найден А все остальные, наверное, предметы, которые есть Там, наверное, их выкопать надо или еще что-нибудь Ну, мое предположение, по крайней мере что предметы нужно выкопать, так А тут на крышу-то можно, интересно, залезть? Да, тихо ты, тихо ты тут Так, стопы. Да, все, все Это, наверное, продается, да? Нет, не продается Это же ткань, я же ее продавал уже У -у. Так, ну, в принципе, мы исковый предмет нашли, чтобы сильно э -э, Как это сказать, сильно так Не задерживаться и уже Ну, все самое главное, нашел предмет мне нужна теперь лопата, как я понимаю, уже нужны остальные предметы, уже нужно торговаться начинать, уже нужно продавать, потому что здесь у меня нет лопаты. Стоп, а ее уже можно купить, по-моему, там в самом начале, а, около машины, по-моему, всегда есть этот торговый автомат, где можно купить Мико. лопату. Отлично. Купить. You так, инструмент для раскопки средней скорости. Да, мне customer. и первой скорости хватит. No. Так, теперь у меня есть лопата, прекрасно. Теперь ищу места, где можно копать. Так, здесь нельзя копать. Надеюсь, я не просто так купил лопату. Ну, копай, пт. Че, ничего не нашел? Опа, унитаз нашел закопанный, нифига я. Нифига себе. Вот это нормально. Бля, а сколько еще предметов-то здесь? Опа, штатив. Да ладно, я здесь просто не был. Да тих ты. Хватит копать-то. Так, еще один предмет наш. Отлично. Это хорошо. Так, это я просто сейчас кружок, да, наверно? А, это я просто кружочек наворачиваю. Блин, на самом деле так плохо все видно. А вот здесь можно копать, да? Нет, здесь нельзя копать. Так, а здесь я уже копал, правильно, где-нибудь? Куда я сейчас иду? Откуда и куда я? Так, где-то сейчас еще что-то можно вскопать. Инфосудка можно. Так, агент отстань. Так, здесь ничего не копается. Что, только одно место? Я же видел два места. Где там второе место это было, где можно было копать? Так, что-то я не понял. Тут такая дымка еще прикольная. Не, на самом деле она очень прикольно сделана, мне нравится. То есть такая прям дымовая завесочка. Так, я не понял. Блин, у меня выносливость, если он, оказывается, может устать. Тоже неожиданный поворот. То есть я бегу-бегу, он потом резко перестает бежать. Это что, мне от кого-нибудь когда-нибудь бегать придется? Надеюсь, нет. Все, все, что можно вскопал уже Только одно место, так еще один предмет какой-то остался Где-то Я инфасотка где-то что-то не выкупал. Я ее еще зря купил, я должен отработать свои бабки За лопату Блин, все это еще так Да ладно, реально все Так, думай, думай, где то еще не ходил Здесь я ходил. Здесь я, наверное, не ходил. Нет, здесь это вокруг дома я ходил. Да, здесь я ходил. Хм. Хм. Ладно, будем возвращаться. Ну, все-таки тогда сильно задерживаться тоже не будем, а то это как-то ненормально получается, что на одну локацию, допустим, там 10 минут уделил, на другую там 20 минут. Да, локации посмотреть интересно, особенно в ночное время. Вряд ли еще когда-то удастся посмотреть в ночное время. Но в ночное время тоже типа как-то не очень камельфо по той простой причине, что это как-то его... мало. Может сзади что есть? По... по той простой причине того, что... Ночью ни хрена не видно этот фонарик, нифига не светит. Ну вот видите, один предмет не нашел. Причем это, судя по всему, коллекционный. Но на коллекционный пофиг мне на самом деле. Главное, что мы подзаработаем. Сейчас у нас будет предмет, у нас будет продажа, у нас можно будет все продавать. И все в этом роде. Отлично, давай, дядя Бил, давай, давай, тащи. Красавчик, у нас есть 20... 21 предметное размещение. Стоп, это что ли не сохранилось, я не все предметы продал? Не, ну если бы не все, то у меня была бы тачка, а тачки у меня нет. Хм, интересно, вообще непонятно, как это сделано, как это работает. Его, здесь ничего нет, здесь тоже ничего нет. Отлично. Отлично, а, все, все Больше некуда ничего выставлять Не, ну все, туда надо ложиться спать и все И продолжить, и потом уже продавать предмет Кстати Да, я так и думал, что сюда можно будет Сделать более быстрый проход Но толку пока от него нет, потому что Блин, где-то тут туалетка О, вон она наверху Ебать, надо будет потом по как-нибудь садить Сто процентов, значит, если она вон там наверху Где-то как-то можно запрыгнуть О, Билли, что такое? На полке можно самому вещи класть Можно и самому А зачем, если есть вот эта правая кнопка мыши Это все так быстро, все так прекрасно Все так хорошо, и мне это нравится Как минимум мне это нравится Ладно, вещи, наверное, сейчас продавать не будем, да? То есть это, ну, достаточно это все долго все это как-то не очень красиво, либо наоборот, мы займемся продажей. То есть, получается, каждую серию будет что-то новенькое, правильно? То есть тогда мы у нас было, ну тогда я потратил больше времени, получается, на тот момент, что я долго продавал вещи. Правильно? Так, мы сейчас запаковать и отправить. Отлично, новое письмо. Какое новое письмо? А, во. Йоу, помнишь эту просветленную дамочку Мэри? Она исчезла, и после этого ее дом несколько лет пустовал. А теперь им владеет Мико. Если тебе удастся выиграть на этих торгах Продашь мне старые часы Если вообще сможешь их откопать, конечно Спасибо Кстати, купи себе отмычек Это я так, помочь хочу Конец связи Опа, отправляйся в дом мэри Так, а где это? А, это вот здесь Нужно больше двух с половиной тысяч Там, видите, написано Плюс это точно торги То есть торги А, я купил все-таки не три, а два бензина вот, ну как, теперь Блин, ну теперь придется поторговаться Потому что, ну, я и ты И вообще никто не знаем, Сколько на все про все денег уйдет Так, он хочет купить стол Придется поторговаться Хотя бы по той простой причине Что нужны деньги Потому что, смотрите, если мы сейчас э, Начнем покупать учительную пушку Всю тему То просто потом не хватит денег И все, и все просто О, паньки, тачка. О она сотку стоит, нифига то есть, на самом деле, еще очень долго клиенты приходят. Сле слева наверху вы можете видеть, по крайней мере, вот, посмотреть, сколько идет времени и что нужно делать. Вообще, у меня еще нет никаких станций, ничего нет. Опа-опа, воришка. Ну на, нахуй ему в пузо. Отлично, я даже, я спас свой предмет, нифига себе. Поторгуемся, поторгуемся. Я могу заплатить на 6 баксов больше, но меня это не устраивает, поэтому еще тринашечка. Вот теперь договорились Все приказ. блин, было бы это в жизни так просто На самом деле Я был бы счастливым Я бы тоже открыл бы такую лавку такой Типа, почему нет Ездишь себе по Америке Ездишь себе такой Собираешь барахло Причем барахло, барахло И что в итоге? Правильно, правильно И в итоге продаешь это барахло Еще с наценочкой Тем людям, которые, судя по всему Ебать быстро Которые, судя по всему, тоже потом будут продавать с наценкой. Потому что приходят все люди, которые э, участвовали на аукционе. Блять. Ой, ладно, десяточку еще накинул. Молодец, ладно, хорошо. Саманта. То есть это Саманта. Да нифига сколько. А, вот хатский станок, да, я помню. 200, 260 почти стоит. Типа. Ебать. За него тоже можно поторговаться. Вот стол дешевый, 42 бакса стоит, конечно, это да. По-моему, либо какие-то предметы не продались, да? Либо деньги не сходились. Надо будет, на самом деле, потом глянуть. Я просто, правда, не помню, сколько уже с того момента времени прошло. Опа. Два покупателя. That day that day. Да, конечно, поторгуемся. Конечно, целых два раза. Севастин. Это Дека-бокс. Ладно, неплохо. One day, one day day. Плюс 26. Прекрасно. Уже желтенькая. Ай. Не накинул, не накинул. А я могу отказаться? Я не могу. А, я могу от него уйти. А, все, отлично. Я просто не хочу, хочу попробовать с двумя наценками продать стол. Ну, здесь... Вот, блин, а почему я там так не мог? Так быстро и так просто. И чтобы вот вторая у него также была. И вообще было бы прекрасно. Ну, вот так вот. Ну, он просто стоит 200... 60 бачей и как-то вообще прекрасно. Потому что накинуть ему еще денег, еще накинуть. Стоп, а он же 200 бачей сначала стоил. Да Ладно, что, цены растут, что ли? Типа за хороший один раз можно потом продолжить, чтобы еще разок было. Опа, ну тебе в пузо, блядь. Ты у меня тут украсть решил? Большое, что это такое? Коллекционный предмет, айштег? А что, не все коллекционные предметы? здесь нет, привет. ой, привет 20 бачей, да просто ну давай поторгуемся ладно, давай поторгуемся, раз я не знаю сколько денег останется и нужно торговаться потому что без этого никуда, ну денег тогда вообще не будет потому что я сейчас начну покупать получается улучшительную пушку потом куплю себе, что у еще? отмычки, еще отмычки надо купить улучшительная пушка, это уже пятихатка это уже до свидания 500 баксов Потом что еще? Потом это аукцион Это две, две тысячи плюс Понимаете, да? Блин, ну я тут забираю. 18 долларов, блять, книжка какая-то Забирай, конечно Так, 165 бачи, торгуемся Целых три раза Нифига себе Давай, давай, конечно это... это прямо я сейчас себе на одно улучшение, да? Сразу же прямо сейчас оплачусь Офигеть Да он про да сразу одно улучшение себе купил О, Офигеть, 250 бачей Сразу покупаю пушку Я заработал, я, я отработал свои 250 бачей за одну продажу прям Один предмет, а одна вещь прям вообще прекрасно Мне нравится эта игра Он такая интригующая, такая интересная И вот это тоже надо тоже поторговаться О, -о, О, привет Сколько раз? Один раз Ну ничего, один раз можно ничего нет, давайте сейчас вот проверим, пока предметов мало, если я сейчас заторгусь, я откажусь. Почти. Да пусть, вот она накинула 26 бачей. И я откажусь. Не, все так же 260 стоит. Значит, значит мне показалось. О, привет. 33 бакса. Ну давай. Ладно, не решу. Давай, давай еще разочек. Давай, давай, давай. Быстренько, быстренько. Все, отлично. Я так вот по мелочи а, просто. А Зашибись, ба. чувак. <laughs> нифига, вы видели эту стойку сейчас? Блин, осталось два предмета дешманских, получается, да? Я еще могу поставить? Ебать, сколько еще предметов. Ну, нифига себе. Здесь нечего ставить. Туалет. Туалет 200 бачей стоит 222 доллара. Нифига себе. Офигеть у нее предметов. Откуда столько? Это, может, баг? Может, еще Так, два раза. 150 бачей. Отлично, 100? разочек есть, плюс пятнашка. Пятнашка тоже хорошо. Отлично, еще тридцаточка. И сколько в итоге? 203 oh, yeah. бакса. Ну, в принципе, неплохо. Да, чуть-чуть поменьше, чем в прошлый раз, но все равно лучше, лучше, чем ничего. Ну, дешманские предметы до 100 долларов я все-таки теперь просто продам. У нас, в принципе, уже 3600. Еще два предмета по 200, грубо говоря, без торгов, это уже 4000 Прекрасно. Так, улучшательная пушка. А ты на каком меня? На 4? Ебать, 350... 400 бачей стоит. Я не знаю, что это, кстати. Даже понять <связать> еще не успел. <связать> так, давай поторгуемся. Давай, да, 222 доллара. Отлично. <связать> Плюс 22. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Плюс полтос. Отлично. 78 баксов. Просто здравствуйте. Продать, конечно. Йихааа. Еще. Так, еще один праздник. Ой, инопланетянин. Он, прикиньте, он накидывает сверху сам. Сам накидывает 26 бачей. Нифига быстро. Отлично. Еще 65. Еее, да-да-да. Еще. Так, Волнение. Ладно, еще 26 накинул Спасибо тебе, продам, конечно, 377 баксов Плюс 110 баксов Из к начальной цене Да это вообще прекрасно У нас 4700 Так, с помощью улучшательной пушки можно изменять мастерскую С его помощью вы можете изменить полки, стены, полы и плакаты Строите станции, чтобы очистить, чинить и собирать предметы Хорошо Я, конечно, давно уже пушку купил Ну да ладно Что это, ноль. Не знаю, что это такое. Агент, агент, ты же ничего не покупаешь, агент. Зачем <связать> да ты мне здесь тогда, агент? Классная лавочка. Конечно. Сколько стоит еще одна полка? 200-300 бачей. Да ладно, вы угораете. А че так дорого-то? Полка для больших предметов. Опа, опа, опа, опа, опа, опа. Привет. 38, забирай. Не буду уже торговаться. То есть, типа, до 100 долларов вообще нет смысла торговаться. Вот 105. Такая сидит с красными глазами, курит чаек попивает. Он еще и в очках. Прекрасная лисичка. Мне нравится, вообще туповая. Выглядит неплохо. Что-то как-то долго это все. Это, ну, вот торгоши, вот тор, тор, ну, торговаться, это реально дорого. Это прям дорого. До, ой, дорого. Долго. Так, это а мне накинешь? Смотрите, он накидывает, знаете? С ним торговаться хорошо, потому что он накидывает бабки уже сверху. И еще к этим бабкам можно еще накидать. Даже так, видите, на желтый попадаешь. Вроде бы не очень, но все равно в плюсе. <coughs> а, плюс 15 бас, баксов. Блин, а неплохо я иду. А неплохо мы идем, по-моему, да? По-моему, вообще прекрасно. Генератор, а его можно как-то отключить там, забрать, нет? То есть генератор будет воспроизводить, типа, электричество еще какое-то определенное время. Но я заметил, что чем больше полок Чем больше полок Тем больше клиентов может прийти Если, допустим, у меня вот одна только полка забита То только один человек и приходит А это очень много отнимает времени Это прям вообще Блять, как бы тебя оттуда забрать Так, стул мне здесь не поможет Может по забору можно как-то попрыгать Опа, клиент, клиент, хорошо. Главное, чтобы не вор. Так, зачем? Ты за лисицы, поторгуемся. Торгуемся. Отлично. Дороговато, но возьму. Он же такой. Я могу заплатить. Все хорошо, 140 плюс 42 бакса, грубо говоря, к изначальной цене. Так, надо попробовать по забору. Отлично, он стоит на заборе. Так, дальше куда? Так, туалет. Туалет есть. Так, можно попробовать сюда, потом сюда. По забору уже могу. Отлично. Блять, еще кто-то пришел. Подожди. О, на этот забор не лезь. Значит, надо попробовать сразу сюда запрыгнуть. Так, что ты там? Хм. Да агент, да пошел ты, блин, отвлекаешь меня тут. Видишь, я тут план действий прорабатываю. А тут по этой стенке он будет бежать. Будет. Блять, хотел подпрыгнуть и присесть. Знаешь эту тему? Ну, инфа сотка, примерно так оно и залазится сюда Это же не просто так Туалетная бумага Блин, нет, он так не запрыгнет Значит, попробуем все-таки изначально, как я пытался oh. Так, что ты там забираешь? 50 бачей забирай, конечно Так, попробуем тогда так, я как я вначале хотел Блин, да, не, за... не залез на забор, прикиньте Так, изначально, как я хотел Вот так Нет, сначала вот сюда Не, надо с разбегу как-то Блять. Или попробовать с туалета прыгнуть сразу. Да что такое? Да все, все, все, забирай, забирай. Я хочу забрать эту туалетную бумагу. Так, ладно, попробуем вот отсюда прям. Блять. Сейчас, сейчас, сейчас мы залезем. Инфо сотка, прям сейчас залезем. Я уже чувствую, как я залез. Мне просто интересно, вот этот, что будет, если вот эту коллекцию полностью собрать? Так, да, Хорошо. Хорошо, отлично, все, осталось туалетную бумагу забрать и все Все, зато на теперь разражать не будет тем, что она такая И все такое Ну все, отлично, можно как раз Можно как раз и заканчивать уже потихонечку Вот, у нас уже раз, два, три, четыре, пять, шесть Тут здесь, Ну, наверное, еще сверху будет туалетка Заредбар. Ну отлично, все, туалетчик собрано, все хорошо. А вам спасибо внимание за внимание, просмотр. Ставьте палец вверх, пишите комментарии. Всего вам доброго, пока-пока.